Покупка Ultima Farming License – первый этап перед началом фарминга токена Ultima. В этой инструкции мы продемонстрируем процесс оплаты лицензий за USDT TRC-20 с помощью криптокошелька TronLink. Чтобы купить Ultima Farming License, войдите в панель управления на сайте Ultima Farm. Пролистайте страницу вниз. Вы увидите доступные для оплаты лицензии на фарминг токенов Ultima.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 Вставляем адрес кошелька или сканируем QR-код, чтобы адрес автоматически подтянулся. Нажимаем кнопку Next. Вводим точную сумму для оплаты лицензии и нажимаем Send. Еще раз проверяем адрес и сумму. Обратите внимание, у вас на балансе кошелька должны быть TRX для оплаты комиссии за перевод. И подтверждаем перевод нажатием на кнопку Confirm. Вводим пароль от вашего кошелька для подтверждения транзакции